Вторая часть решения задачи D14. Мы рассматриваем данные задачи и определяемся с тем, что нам надо найти. Решать мы будем с помощью принципа возможных перемещений, о котором говорили в первой части. Итак, что нам дано? Схемы механизмов нам даны, которые находятся в равновесии под действием внешних сил. Ну, необходимые данные приведены, применяя принцип возможных перемещений, пренебрегая силами сопротивления, то есть связи у нас значит, идеальные, определить величину, указанную в предпоследней графе таблицы 50. Механизмы расположены в вертикальной плоскости, остальные в горизонтальной. Ну, вот пример решения задачи. Вот наш механизм. Дано. Ну. Q, где это у нас? Вот сила тяжести груза. То есть вот механизм, кстати говоря, из чего он состоит. Груз подвешен вот к малому колесу, вот этого соосного колеса. Это что у нас, допустим, два зубчатых колеса, две шестерни. Значит, вот здесь на малый радиус подвешен груз. Большим радиусом зацепляется с вторым колесом, третье, здесь обозначено третье, ну, первое, второе, третье, да, колесо. Здесь к этому колесу жестко, скорее всего, будет прикреплено звено, что ООА. Это звено соединено с шатуном, которое вот через ползун соединяется вот с этой пружиной. То есть фактически здесь какие внешние силы действуют? Ну кроме сил тяжести и сил реакции опор, вот здесь вот где они есть. Еще действует что? Сила тяжести вот на этот э, груз. Силами сопротивления мы пренебрегаем, то есть силами трения силы трения мы не учитываем. Итак, вот наш механизм. Сила, вес груза задан, вот это 100 ньютон. Это сила упругости пружины. Вот 5 ньютон на 1 сантиметр деформации. R1, R2, R3. Геометрия задана. 20, 40 и 10 сантиметров. ОА равная L 50 сантиметров. Альфа угол. Где он? Вот он этот угол. 30 градусов. Бета равен где этот угол? Вот бета равен 90 градусов. Вот в этом положении равновесия. То есть здесь прямоугольный треугольник у нас задан. Определить деформацию пружины, пренебрегая весом звеньев ОА и АБ, мы считаем невесомыми стержнями. То есть, их вес гораздо меньше веса, в данном случае, вот этого груза. Ну и дальше пошло решение, рассматривать механизм и так далее. Ну, давайте запишем наши данные. Это всегда полезно, чтобы мы снова и снова просматривали их, определяя сразу заодно, что нам может понадобиться. Что нет? Нам, конечно же, дан рисунок 1. Этот рисунок 1 у нас, повторяю, изображает нашу систему. То есть, наша система состоит... Вот здесь у нас закреплено два колеса. Два соосных колеса. В одно колесо с двумя радиусами. Вот здесь у нас действует сила Q здесь у нас действует соответственно силы тяжести вот этого колеса же1 ну и реакция соответственно действует здесь у нас зацеплено что второе колесо сила g 2 и здесь реакция соответственно r2 r1. Реакция может быть направлена вообще-то под углом, зря я так прямо по вертикали пишу. Здесь у нас идет закрепление ОА, вот такой стержень, Эх, давайте мы уберем, там угол 60, раз там 90 и 30, то значит вот это у нас ОА, стержень невесомый, это у нас значит, это одно, на одной высоте находится ползун, и здесь у нас ползун. Это ОА, это ОБ. Вот здесь у нас находится ползун Б. Ну и вот он находится на горизонтальной прямой. К этому ползуну Б у нас прикреплена пружина. Вот эта пружина, значит, она либо растянута, либо сжата. Ну давайте посмотрим, как это может быть. Если здесь мы задаем, например, под действием груза проворачивается силы тяжести груза, то есть под весом груза, значит, эта нить тянет вниз, значит, этот проворачивается сюда. Первое колесо, первое, второе, это первое, второе, это соответственно третье. Кстати, первое, первое колесо, второе, третье. Значит, проворачивается сюда, то есть этот у нас проворачивается соответственно в какую сторону? Значит, этот поворот идет туда, допустим. Значит, этот поворот идет сюда. Значит, этот поворот идет сюда, проворачивается сюда, движется сюда. То есть, может быть, например, вот этот сжатым. То есть, сила упругости будет направлена, например, туда. Значит, Вот еще одна внешняя сила, сила упругости. Повторяю, мы задали произвольное движение вот этой. Повторюсь, это не реальное движение, а виртуальное. То есть, я задал как бы, что вот этот груз сместился на Дельта S вниз, или дельта H, как-нибудь обозначить. H у нас обозначено, там было что-то, по-моему, смещение пружины. И, соответственно, вот под действием этой всей системы, значит, пришла, что на перемещение у нас сжала пружину на дельта H вправо. Итак, то есть, каждая из этих тел совершила как бы, бесконечно маленькое возможное перемещение. Могло бы совершить, повторю, не совершила а могло бы совершить, если бы вот это... Этот груз сместился на дельта С вниз. Итак, что нам дальше задано, кроме рисунка? С рисунком вроде бы мы разобрались. Кроме рисунка у нас там задано еще данные. Вес груза Q 100 ньютон. Что нам еще задано? Пружина жесткость 5 ньютон в сантиметре. То есть, надо перевести в метры сразу. Давайте это сразу сделаем. То есть, 5 ньютон. А это что только санти, это 1 сотая. То есть, 10 минус 2 метра. Поднимая сюда, это будет 500 ньютон на 1 метр деформации. Далее у нас что? R1, 2, 3. Соответственно, 20, 40 и 10 сантиметров. 0,2, 0,4 и 0,1 метра. ОА у нас тоже задано. Вот эта длина звена равняется 50 сантиметров. Полметра. Альфа равняется 30 градусов. Бета равняется 90 градусов. Вот это данные задачи. Что нам требуется найти? Определить деформацию пружины H, пренебрегая весом стержни Найти H, деформацию пружины, пренебрегая весом. Значит, то есть фактически нам надо найти силы упругости, при которой система находится в равновесии под действием вот этих перечисленных сил. Вот, пожалуй, условия задачи. То есть ОА и АБ я поэтому здесь не написал, что силы. Тяжесть этих звеньев. Если бы были заданы их массы, соответственно, мы бы точно так же учитывали, что еще вот такие внешние силы, приложенные в центрах масс, то есть в серединах, если это однородные стержни. В середине мы бы еще прибавили вот эти внешние силы G1 и G3, и G4. Например. Это раз это третье колесо, давайте это тоже G3. Итак, вот наш рисунок 1. Здесь, давайте рисунок 1. И давайте мы постепенно-постепенно приступим к решению. То есть, решение задачи. Ну, давайте теперь выпишем отдельно все внешние силы, которые действуют. Ну, в принципе, мы их уже выписали. И, соответственно, смотрим точки приложения внешних сил, какие, какие могут испытывать. Да, ну, строго говоря, чтобы здесь закончить. Здесь еще действует э, ползун B. Кстати говоря, мы его массу э, учитываем или нет. Ползуна B, да, это не важно, он по вертикали не смещается. То есть здесь вот действует еще какая сила? Сила тяжести ползуна B и сила реакции со стороны вот этой плоскости. То есть R4, давайте обозначим. J4. Теперь, что нам важно для применения принципа возможных перемещений? То есть, вот для применения вот этого принципа. Кроме того, чтобы мы определяем, для того, чтобы определить то есть, работу всех внешних сил, то есть мы должны определить внешние силы. И, во-вторых, мы должны определить возможные виртуальные перемещения всех этих внешних сил. Давайте мы продолжим. Это, то есть, займемся определением виртуальных перемещений и связей между ними, то есть, вот таких вот уравнений, связи в вот таких уравнений в следующем фрагменте.